Ну что, ребят, скоро Новый год, поэтому нужно определиться заслуженным отдыхом на празднике. Не знаю, куда вы поедете, а я лично собираюсь поехать в США для вас снимать годный контент. Если вы уже знаете, куда бы полетели, но еще не определились с проживанием, то вот вам тогда новогодний подарок от Хача. Заходим на островок Ру, выбираем страну или город назначение. У островка есть отели по всему миру. Я еду в Лос-Анджелес, поэтому выбираю именно Л.А. Мне нравится подробное описание отелей. И всегда на странице с описанием можно прочитать отзывы реальных пользователей Стрипадвайзера. Цены на многие отели ниже, чем я видел на других сайтах. Но при этом у островка выбор достаточно широкий.